Всем привет! Меня зовут Ваня и вы на моем канале. Сегодня мы будем записывать видео о 5 симуляторе X. Давно я не заходил в Roblox. И, честно говоря, здесь такая заваруха происходит. Ну а перед тем, как мы приступим к самому видео, я хочу, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал и поставили колокольчик. Я очень рад каждому подписчику. На 45 подписчиков разыграю среди вас кое-что интересное. А мы погнали! Перед тем, как мы приступим к самому симулятору, я хочу вам сказать. Вот как Престон нам говорил, что на 3 миллиона лайков будет э, обновление. И он не соврал. Над фонтанчиком у нас написано. Next big update на 3 миллиона лайков на данный момент 2 миллиона 990. 1 лайк like 733. Лайк за гейм. То есть ну, поставь лайк like игре. Как вы думаете, какое будет обновление? Сливов нету. У меня нету сливов. Может быть, у других ютуберов есть, но на данный момент я сливы не предоставляю. А, я думаю, что будет какое-то новое или осеннее какое-то обновление. Правильно. Что-то к 1 сентябрю. Может быть, каких-то. Может быть, каких-то пэтов, может быть, какую-то новую локацию добавят. Все это, наверное, будет в обновлении. Я ничего не гарантирую, но я так думаю. Напишите в комментариях, как вы думаете. И также я вас просил под предыдущим видео написать в комментариях, видели ли вы такую редкую вкусняшку. А какую вы можете узнать, если вы посмотрите это видео. Ссылочка в описании на него, и еще в конце ролика будет такая иконочка. Вот, там получается у нас закрытый комментарии. Я не понимаю, почему это происходит на моем канале, но я что-то уже решаю. И я так думаю, что скоро комментарии вернутся. Надеюсь, под этим видео они тоже будут, и вы сможете написать, какое обновление будет. Как вы думаете, что в него добавить? И э, что Престон подготовит для нас. Может быть, каких-то пэтов, новую локацию. Все это вы можете написать в комментариях. Я так надеюсь, что они будут открыты. Ну ладно. Короче, вот. Ставьте лайк игре, если хотите увидеть новое обновление. Next big обновление, то есть какое-то большое обновление у нас будет. Или Престон это написал, типа next big, то есть новое обновление, типа big games. Ну, может быть, это будет небольшое обновление, но я думаю, что Престон так просто давно уже не пропускал большие обновления, что я думаю, это обновление будет по-любому большое какое-то грандиозное. Я вообще думаю, что Престон просто что-то грандиозное подготавливает все времени, это все время. И не мог, в принципе, выпустить для нас какое-то обновление. И вот сейчас, завтра или послезавтра будет 3 миллиона лайков. И он просто выпустит какое-то супер грандиозное обновление, где там добавят новые яйца, новые локации, новых пэтов. Добавят, может быть, локацию вот здесь. Вот там какая-то, может быть, будет не трейдинг пляза. Там вот останется трейдинг пляза. И здесь еще... Видите, есть такое место посередине. Может быть, что-то туда добавят. Может, туда добавят какое-то секретное яйцо. Там какое то может быть, локация, которую надо купить там за 5 миллиардов гемов. И там можно будет открывать такие же яйца, как здесь, только там пэты уже будут крутые. Я вообще не представляю, что Прессон может добавить. Но я всегда готов вас э -э, проинформировать. Ну, может быть, конечно, немножко позже, но все равно, поймите, вот скоро учеба начнется. Я сейчас просто нахожусь в Германии, у нас учеба начинается 10, короче, 10 числа, вот, 10 августа. И я, ну, может быть, не смогу выпускать видео каждый день, да, но я постараюсь для вас хоть что-то делать, да. И вот у меня эту неделю есть курсы, то есть понедельник и среда. Я, ну, не могу для вас в понедельник и среду что-то делать. Сегодня я сделала, потому что я не говорю это вам, и это не было в правилах. Сейчас это же появилось, и вы должны знать, что в понедельник есть вероятность 80%, что я не выпущу видео. Ну ладно, не, буди, не буду я лить много воды, потому что это видео про обновление. Так вот, уже, как видите, лайки там по 20 штук в 10 минут прибавляются, я так понял уже, да? И совсем чуть-чуть, еще 9200, еще немножко, еще, короче, немножко осталось. И, как вы знаете, что у меня в банке есть эксклюзивка. И вот, кто досмотрел до этого момента, на 45 подписчиков я разыграю. Сейчас скажу, что разыграю. На 45 подписчиков я разыграю среди вас эксклюзивку орг я э, у меня есть уже видео на канале об этой об этом розыгрыше но я не смог его разыграть так как я приболел в тот момент и просто не мог даже вас проинформировать я даже не мог встать за компьютер посидеть потому что у меня дико плели ноги и я не мог этого сделать а сейчас когда я уже восстановился я готов информировать вас и если что-то будет, то обязательно в ВК, или Инстаграм, или на Ютубе. Кстати, давайте добьем мне уже, наконец-то, 45 подписчиков, и тогда реально конкурс будет, и я реально разыграю среди вас. Значит, под этим видео... А, нет, на 45 подписчиков я выпущу видео с этим конкурсом, и вы должны под ним написать «Я участвую». И специальным ботом я через этих людей вычислю, кто победит в конкурсе, а кого удача не настигла. Повезет в следующий раз, как говорится. Вот. А также можете обязательно заходить на любые сервера. Может быть, я с вами и попадуся. Ник мой Nexus. Вот такой вот. Вот. И напишите, что вы мой подписчик. Я вам дам халявного опыта И халявные гемы. Вот. Так что, ребята, вот такое вот у нас видео получилось об обновлении. Пишите в комментариях, что вы думаете, что Простан выпустит. А также поставьте лайк, поставьте колокольчик и подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был я, Ваня. Вы были на моем канале. Увидимся еще в сети. Пока!